повторить свой эксперимент по сбросу веса первый эксперимент закончился в 2018 году прошел он успешно единственное не задокументировал решил повторить в начале эксперимента я весил 117 с половиной килограмм остались только фото в конце эксперимента 76 сейчас я опять набрал вес набрал конечно чуть меньше Гастроэнтеролог сказал что примерно сколько подкожного жира столько и внутри на органах а подкожного у меня очень много сейчас у меня вот большое пузо бока в принципе неудобно сейчас я вешу 113 с половиной килограмм эксперимент начался продолжаю эксперимент жирок горит уже гораздо меньше чувствую себя лучше жива еще дофига. прошло полтора месяца девять с половиной килограмм начинался 113 сейчас сбрасываю меньше не так быстро то есть как в прошлый раз потому что пообщался с врачом грамотным и умным и он сказал что быстрее сбрасывать чем два килограмма в неделю нежелательно, потому что в печени образуются соединительные клетки и повышается риск гепатита С, цевоза. Что я делаю сейчас? Сейчас я просто убрал быстрые углеводы, а точнее мучное и сладкое, и все. Две силовых тренировки в неделю, то есть по тренировкам ничего не изменилось, они как были так и есть. Убрал быстрые углеводы и на 25 уменьшил порции, то есть убрал переедание. В первом эксперименте у меня были кардио нагрузки еще. Я занимался, занялся воркаутом с нуля и брейкдансом. Мне просто так стало интересней заниматься кардио, чтобы был какой-то интерес. Если интересно, вот здесь поставлю подсказку на видео. Там все, чем я занимался, чего я достиг в этих направлениях. Еще один нюансик. Если я во второй половине дня поел, ну... К примеру, я знаю, что у меня уже не будет сегодня никаких активных действий. Буду валяться перед телевизором. Я после еды иду. Ну, может быть, там через 10 минут после еды. У меня есть вот такие гантельки. Они для меня легкие. Я их беру и делаю на какую-нибудь мышцу упражнение. К примеру, ту мышцу, которая не работала на прошлой тренировке. И делаю один подход на 30 раз. К примеру, бицепс. Вот, на 30 раз на каждую руку, чтобы немного припекло. Сделал и все. Если я бицепс качал на прошлой тренировке, я делаю плечи, например, чтобы сжечь калории. Я убрал быстрые углеводы, То есть мучное и сладкое. Макароны. Ну, это мучное. Что я ем? Я заменил э, хлеб, заменил на хлебцы и ем его их мало. Сладкое сейчас вообще не ем. Потому что привык. Сахар без сахара, это я привык. Раньше в первом эксперименте мне было непривычно, чай казался невкусным, я использовал сахарозаменитель. Если мой сброс веса замедлится, сейчас буду смотреть, если будет уменьшить, ну, к примеру, меньше терять буду чем 2 килограмма в неделю, я либо добавлю какую-нибудь кардионагрузку, либо э, уберу еще э, какие-нибудь жирные продукты с рациона. То есть, что-то еще, какой-то... Еще нужен удар по жиру дополнительный. И примерно 2 кг в неделю буду терять. Так вот буду держать. Сейчас у меня бытовая активность на работе и дома очень маленькая. Я ну, практически... Активность у меня только на тренировках 2 раза в неделю. И тем не менее теряю. Если у кого-то активности больше или тренировки более динамичные, чем мои, то можно немножко, например, есть сладкого. Ну, смотреть по сбросу веса, регулировать самому. Можно сбрасывать вес вообще без спортзала, только диетой. Эксперимент продолжается, жирок горит, все идет хорошо. Тренируюсь без спортзала в домашних условиях. Обстоятельства немножко изменились, мой эксперимент по сбросу веса плавно перейдет к подготовке к соревнованиям по жиму лежа прошло два месяца очередное взвешивание 89,2 пузо уже полностью ушло уже в принципе нормальная спортивная фигура даже немножко похожа на качка любителя но этого мало пойду дальше до этого уровня я похудел без особых усилий практически не напрягаясь то есть можно без больших усилий сделать нормальную спортивную фигуру. Дальше будет сложнее. Что я буду дальше? Сейчас организм будет держаться за свои запасы. Все сложнее и сложнее их терять. Сейчас я разбил одну тренировку дополнительную на упражнения. Я каждый день делаю физическую нагрузку. Небольшую. Одна у меня тяжелая тренировка. Полноценная. Это грудь и трицепс. Это то, что мне надо для жима лежа. Вторую я разбил. В понедельник я делаю плечи. Одно-два упражнения. Если одно, то 4 подхода. Если два, то по три подхода. Вторник я делаю ноги. Одно упражнение, 4 подхода. Я делаю в основном зашаривание. На каждую ногу получается по 4 подхода. По 10 раз. Среда, среда я делаю бицепс. Либо одно упражнение, 4 подхода. Либо два упражнения по три подхода В четверг я делаю спину Два упражнения Одно на столбы, второе на широчайшие По, по четыре подхода В пятницу я делаю пресс Несколько подходов Тренировки эти занимают совсем минут двадцать, ну, совсем чуть-чуть Пока так в еде, в еде я полностью себя ограничил от жирного Ем либо яйца вместо мяса либо мясо, курятину, совсем не жирно, без шкурки. В основном стараюсь грудку. На гарнир я ем, стараюсь салат. Эти дополнительные тренировки у меня, можно сказать, помповые. Я делаю на 15 раз. Ну, иногда 10, иногда 20. В основном на 15. Между подходами стараюсь отдыхать от 1 до 2 минут. Что касается субботы. В субботу я делаю силовую тренировку, как я уже говорил, это грудь и трицепс. Я жму лежа 4 подхода по 6 раз. Ну, меняю ее. Добавляю вес, уменьшаю количество повторений потихоньку. Потом сбрасываю вес, увеличиваю количество повторений. Ну, это всякие силовые трюки для силы. И жму узким. Хватан. Прокачиваю трицепс французский Или веревы И какое-нибудь вспомогательное упражнение На грудь, к примеру, разводы Ну, это не принципиально Я просто занимаюсь жимом лежа Можно делать, просто прокачивать грудь и трицепс В воскресенье я делаю тоже несколько подходов пресса Я бы еще включил прогулки или пробежки Но сейчас карантин, коронавирус всех достал Так что пока ограничиваюсь так Открыл для себя новый протеин я о нем пока знаю только три вещи. Это то, что первое, в три раза дешевле, чем тот, который я съел перед этим. Второе, это что в нем 80% белка. И третье, что вкусовых качеств нет. Он невкусный. В этом 50% белка. Я буду его есть этой же меркой. Просто белка будет попадать больше. В первую очередь снимаю это для себя, чтобы оценить изменения внешнего вида, собственный вес и силовые показатели. Ну и замерю два замера. Это руку и, и талию. <coughs> Итак, распечатаю. Я его даже еще не видел, как он выглядит. Но то, что я на нем знаю, это информация достоверная. Я на нем буду подготавливаться к соревнованиям. Какие это будут соревнования, пока не скажу. Но это будет интересно. Вот я заказал 2 килограмм. Весили тут действительно 2 килограмма. Он идет вот такой вот россыпью. Это, конечно, не сильно прикольно. Ну, сейчас проверим, какой он на вкус. У меня... Горячая вода в чашке. Сейчас проверим на сворачиваемость белка. Смотрим. Как-то так. Ну, честно говоря, я не знаю, как оно должно происходить. Ну, вроде бы как, что-то сворачивается. И обычная прохладная вода. Сейчас проверим, как оно разбавляется и какой на вкус. Кстати, запах шоколада немножко есть. на вкус все равно для меня это не важно самое главное, что в нем для меня 80% белка это самый важный для меня фактор конечно лучше его размешивать в шейкере ну, размешивается не очень Попробуем на вкус. Вкуса нет. Немножко отдаленно. Вкус шоколада и молока. Ну, вкусовых качеств нет. Будем отснять его работу. Итак, сделаем два замерчика. Рука 44 Толе 91 Посмотрим, что будет дальше Ну и взвешусь 88 900 Будем учитывать, что я сейчас на низкоуглеводной диете Вот и подошла к концу Подготовка к соревнованиям Подведем итог тридцать сорок шесть, талия девяносто один, вес девяносто один. По силовым посмотрим на полностью Вот и подошел к концу Кубок Украины. Все, что я планировал, я выполнил. На первый подход я в свои 35 лет хотел заказать норматив мастера спорта. Но перестраховался, заказал на 5 килограмм меньше. На второй подход я поднял на 20 с половиной килограмм и заказал рекорд. Это было 185,5 с половиной килограмм. себя переоценил на третий подход заказал 192 с половиной килограмма и не пожал немножко не хватило сил штанга под самым верхом просто застыла долго боролся боролся и не пожал результатом доволен вес у меня был 87 и 7 килограмм какие планы дальнейшие если с вирусом будет все нормально ситуация в мире Поеду в декабре на чемпионат мира в Россию. Это был мой путь от ожирения до рекорда.